Привет, друзья. Вот перед вами каменный уголь. Вот. Вот каменный уголь это и есть. Высохший битум. Вот. Она образуется при извержении вулкана. Вот. Она дождем падает. А потом образуется вот такой вот каменный уголь вот сейчас мы ее проверим на сопротивление это у нас где-то 200, 200 мегаом вот она действует как конденсатор вот вроде энергии проводит, а потом перестает проводить. То есть это здесь она действует как конденсатор, электроконденсатор. Вот здесь она действует точно так же, как точно так как электрический конденсатор. Вот. Здесь она тоже ведет себя как электростатический конденсатор. Ну, это и есть, в принципе, электростатический конденсатор. Когда энергия молнии падает, вот, она не может проходить сквозь вот этот каменный уголь. И таким образом она полностью распространяется по всей поверхности Земли. И, кстати, она распространяется через э, вот эти древесные угли. Вот. Через активированные древесные угли, у которых сопротивление примерно 9, 9 Ом. Вот. И энергия попадает в растение. Вот. То есть, статическая энергия попадает в растение. Вот. И выходит... От всех этих, вот этих иголок. Смотрите, растения имеют вот такие иголки. Вот. Кактус, вот, алоэ, хойные деревья, твердолиственные растения. Все они имеют вот такие иголки. Вот. А, и вот из этих иголок.. Улетает статическая энергия молнии, которая распространяется по поверхности каменного угля и выходит вот через эти иголки, создает озоновый слой планеты. То есть энергия плюс выходит, создается озоновый слой, энергия минус проникает, и эта энергия минус э, собирает катиона водорода. Катионы водорода образуются. Когда замыкается э, вот этот э, древесный уголь на поверхности каменного угля. Вот. Когда замыкается древесный уголь с дождевой водой, образуется анион гидрокарбоната и катион водорода. Вот. И вот этот катион водорода поступает именно вот к этим иголкам. Вот. То есть, отсюда энергия плюс выходит, энергия молнии, минус проникает, и это собирают катионы водорода. Вот сюда собирают катионы водорода. Здесь есть много гидридов, и в холоде собирается вот этот, в гидридах собирается вот этот водород. А еще вот вот эти растения имеют круглые вот круглые ягоды, да. Вот. Именно за счет того, что они круглые, это электростатические конденсаторы, э, к ним, когда они заряжаются энергией, от них выходит много электронов, которые собирают вот эти катионы водорода. А потом, когда вот э, каменный уголь разряжается, вот, когда она разряжается. Вот, смотрим сопротивление. Вот. вот. То есть, когда энергия полностью разряжается, вот на каменном угле, вот. Энергия начинает выходить вот этих круглых растений, вот. энергия от круглых растений выходит плюсовая энергия, которая собирает анионы, анионы гидрокарбоната, вот. Таким образом вот эти круглые растения собирают сначала катионы, потом, потом анионы, вот. Таким образом вот растения вот, растут с помощью вот этих вот этого, да? То есть, электричество статическое, электричество мощное для замыкания, холод для сохранения гидридов. Вот. Все это нужно для растений. Вот. То есть, для них нужна вода, древесный уголь, ну и, конечно же, каменный уголь. Вот. Можно использовать вот вот эту технологию вот эту технологию каменного угля и создать какое-нибудь приспособление для выращивания растений вот и э, я вот э, подумал что мне нужно именно этими заняться поэтому вот э, закупился я разных семян Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки.